И здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала. Я сразу говорю заранее. Спасибо там за подписки, как говорится. Второй раз, как говорится, я повторяюсь. Извините, конечно. Но как бы так знаете, что я хочу вам сказать. Вы наверняка скажете, голос у меня такой прям. А, детский там, а, беспонтовый. На самом деле, знаете, мне нелегко приходится с этим всем делать. Конденты вам писать. Как бы говорится, я хочу вот что у вас спросить. Давайте в GTA. Как-нибудь онлайн сыграем. Как вам эта идея? Скажите мне. А может не тявкаться этой? И как это У меня Нет никаких этих, да? Так. Всё, у них до маги хорошие, вот. Ладно, короче, надо быть доспехи получше. Может магу какого-нибудь найти. Ну, давайте поищем мага короче, по заданию сегодня по квесту будем мага искать. Я не знаю, где он находится, блин, капец. Я много квестов прохожу в этих играх и не знаю, где маг. Хм. Интересно, где те же пляшут. Ой, как сказать. Да, я уставший, дорогие зрители, говорю, всегда, поэтому я, как раз, записываю сразу по два ролика. Я смотрю, что вам нравятся эти игры. Ну, как бы, знаете, просмотры я тоже набираю, но я хочу, знаете как... Что я хочу сделать со своим контентом? Встретиться... К лицам, к лицу, к опасности. Так, кстати... Ммм... Угу... Слышно, да, этот звук. Я в опасное место пошел, походу дела хм. Где-то волк крокетса. Завиня. Золотое кольцо, коблина. А, оно -э -э -а просто золотое кольцо, да? да. там останется сходим а это собака сотворена да вытаскивать не кусок там ничего нет там ничего нет может яркость повыше сделать это собор скелетов Дай. иди эй давай давай ну я тоже скелетом такой хороший дабак даю все ну, но я не знаю еще съел и не сдох так сохрана маны пойдем туда там это должно быть всем сильные давай это а Скелет страж. Так, а сколько умножить собрано штучек? Хочу они один. А, Скелет страж. Не напал на меня, как интересно. Ну ладно, соберем это все заранее, потому что это покойство как будто бы должно быть. <смех> Сундучочек. Я его не заметил, да? Видите, да, одна ручка? Ну, я мог багом воспользоваться, дорогой зритель, но мне это не интересно. типа вот это было жопа сейчас всего меня поспалил волки отлетел от нее Интересный варк. и что ты? Э! а откуда скелет взялся? ладно, хрен с ним как интересно, тут все рандомно, да, сделано? В сундуках рандомно, короче, я понял. Где-то должен быть маг, давай будем его искать. Нет. Мама. Нечего взять. Блин, отхила нет никакого вообще. Что девять сил не хватает? А, вот он и маг, да? Нет, это не маг. А ну-ка стоять, мерзкая тварь! А, ты за кого меня принимаешь? А, ты разговариваешь? Ты точно живой или притворяешься? Отвечай! Эй, успокойся! Я обычный археолог, ищу реликвии всякие, все, что интересно для исследования. Но по долгу службы приходится еще и охотиться, особенно в таких местах. Так что для тебя я скорее простой охотник. Охотник говоришь? это жучу я. Я очень рад путнику. Присоединяйся к моему костру, у меня есть отличный окорок. По правде сказать, я так долго не видел живого человека. Последний раз, когда я видел, это было у ворот в городе. А егеря я за человека не считаю. Как ты сюда попал? Я искал великого Зрахиса. Кого? Какого Захиса? Зрахиса. Это великий зверь. Ни один охотник не отважится на встречи с ним. Ты со страха упадешь от его вида, щуп. Я один согласился принести его шкуру к королеве. Поиски завели меня сюда. Неужели он такой страшный? Я тоже охотник, и не первый раз брожу по окрестностям ОС. И хватит называть меня щупликом. Я никогда не слышал о таком звере. Расскажи мне о нем. Да ты никогда не бывал в рыбацкой таверне, раз не знаешь эту легенду. Эту историю любят рассказывать рыбаки, когда напьются в городском общинном доме. Mm -hmm. Ох, как от них воняет. Когда-то один рыбак, идя в город, решил передохнуть в лесу около ущелья. Присел он, значит, у костра, пожарил две селедки и только хотел достать пиво, как из ущелья зарычал огромный тролль. Рыбак побледнел. Жирная селедка выпала из его руки, а коленки задрожали. Тролль взрывел и бросился на беднягу. Парня охватил ужас, и он навзничь упал без чувств. Когда молодой рыбак очнулся, его глазам открылась страшная картина. В метре от него лежало чудовищных размеров мохнатое тело тролля. Из ушей гигантской твари струилась бура красная кровь, все деревья вокруг были сломаны или повалены, а в воздухе пахло свежим мясом. Придя в себя, парнишка заметил на обломке ветки клок белой шерсти. С тех пор и пошла эта легенда о страшном звере, убийце троллей. А паренек сделал из шерсти амулет. Ты можешь встретить его в рыбацкой таверне. Правда, этому пареньку уже седина ударила в бороду. Что ты знаешь о странной семейке, что поселилась недалеко в деревянной хижине? Хм, нет, ничего не знаю. Если что-нибудь выяснишь, дай мне знать. У тебя здесь отличное место. Здесь действительно безопасно и... Да, я знаю. Что это за доспехи на тебе? А тебе-то что? Ну, я нигде таких не видел. Ну, сейчас расскажу, как я их получил. Однажды королевский егерь поручил мне убить краулеров, которые ползали в ущелье и уничтожали дичь. Я взял хороший охотничий нож, проверил тетиву, наточил топор и отправился в путь. Путь мой лежал в ущелье, где солнечный свет был таким же редким явлением, как Мракорис Альбинос. А дальше что? Не перебивай, да слушай. Бой с краулерами оказался тяжелее, чем я думал. Они устроили себе гнездо в пещерке, а сверху казалось, что их всего несколько. Простые краулеры били дичь, а воины прятались в пещере. Когда я начал воевать, меня окружило семь или восемь краулеров. Я оказался в безвыходном положении. Всего одна стрела болталась в колчине, когда вокруг меня полегла дюжина этих тварей. А доспехи откуда? На что ты такой неугомонный? Слушай дальше. В общем, я взял запасную тетиву, распустил ее и намотал на конец стрелы, второй конец тетивы держа в руке. Прицелился из лука в ветку рядом стоящего дерева и выстрелил. Стрела воткнулась в толстую ветку, а я по тетиве залез на дерево. И просидел там два дня. Вот такая история. Ну а доспехи ты где взял? Да что-то привязался с этими доспехами. В городе купил. Послушай, они а сходить ли нам поохотиться? Поохотиться? На кого? Да, на зайчиков, на зомби, конечно. Здесь недалеко на братской могиле. Ой, путятся на зомби? Странно. Я был на этой братской могиле. Нет там никаких зомби. Ну и какой же ты охотник? Если бы ты имел дело с этими тварями, то знал, что они из земли поднимаются. Ну так что? Ты не против, если я приведу к тебе соседа? Да приводи кого угодно, лишь бы он был живой. Я буду только рад. Ты умеешь сражаться мечом? Конечно. Да все отлично. Ну хорошо, пойдем охотим. Отлично. ничего нет позади меня братская могила каких-то в глянь там земля не шевелится Ладно, да, игра будет постоянно. Из этого не выйдет ничего хорошего. Баску в зомби превращу на него сагру. Ну, отлично эти твари снова мертвые пойдем назад я что-то проколодался да было специально другой зритель поэтому я так сделал чтоб он отлагал потому что он будет лагать до тех пор пока ты не убеж зомби и же давайте с пора сражаемся. Просто ради прикола попробуем. Видите? Я даже сразиться с ним не смог. Значит, я не победил, да? Ладно, надо будет подкачаться на немножечко на зомбиках. С полторех ходите, да? Был раньше. Ой, ну ну ну ну ну ну ну ну ну ну ну ну ну ну Марк, Марк, Марк, Марк, Марк, иди нахер. Выйдите нахер. Выйдите нахер. <свят> <свят> Ясно. отходил не ненадолочка просто записывал записывать не мог Ах. как бы вот такие пирожоги вон там чел да, должен быть не зомби да вот он кажется я знаю одно безопасное место Слава богам! Отведи меня туда, пожалуй. Следуй за мной. Как бы только не забаговало. Пошли. Ну, как бы задания потихоньку проходятся. Я привел к тебе оборванца отлично будет с кем поболтать у костра слава богам пошли спасибо да не то а что чё концерт довелять. Нечего взять! Ты знаешь, что у тебя под боком живет огромный краулер? И что? Это же опасно. Опасно? Наоборот. Это отличная охрана против нежити. Слушай, а чего это ты интересуешься? Надеюсь, ты его не убил? Ну да, но он сам на меня напал, и я вынужден был защищаться. Послушай, приятель, постарайся больше ничего не делать такого, о чем тебя не просят. Договорились? Да ладно, успокойся, все нормально. М да. Был защитник, больше нет. <сюх> я его укакушу. Как говорится, я укакушал Франка. <сюх> Опасные эти места, здесь сражаться со всеми этими. Эй, ты Эй. с каким-то здесь можно поговорить, и он даст задание. Четыре тут? Пять их? Не помню. Никогда не подумал, что здесь может забраться там. Вот Зло природа зло прорис телкает от человека, от боги, боги не видят поэтому так ладно, это не то. Добро. Вот это вот нам надо будет, вот эти заклинания понадобятся интересно почему здесь отсылка это отсылка это была здесь скрыто, расскажи Не удивлен Почему здесь такая вот местность такая вот интересная была Ничего интересного больше нет, да? Интересно, для чего это было тогда? Маленькая, пройдите еще туда. демоны демоны. труп или я угу. того квест прошел помощь там были mm -hmm. да мы там были Крижалика всегда не заметил. Чё сказать, флосох? Это моя привычка. Это ник В1, блин, конечно. Ну, вообще, я себя называю ник... Как-нибудь так интересно, паладин или еще как-нибудь. В некоторых играх. Я играл под ником 1 всегда, поэтому это, это моя кредо. Иди в Сракатан. Иди в Сракатан. КАТАН. И это угу. маг, значит, наверху удалось Махаться будешь? Там ничего нет. Хм. ничего нет пойдем на задание сдадим чел интересно сделали вот этот склон. Дальше не смогу, я понял. И для чего такой делать -то, вот, склон тогда? Не поймешь разработчика. Здесь он слишком много нычек этих сделал. Я не понимаю, для чего. Всякие сундуки кровавые. Как... Ой. Эм... Um... Безум, безум, безум, туда! На подвезло так подвезло. Только единственное мага не смог найти. но ну, найдем следующий, наверное, серию, я так понимаю, потому что больше мне вариантов нет. Пошли к этому типочку. Вот пещеру попробуйте узнать, где она. Кажется, я нашел твоего Зрахиса, или как его там? Правда? И как он выглядел? Ну, как бы тебе сказать, это обычный маленький зверек, похожий на курицу. Ну ты даешь! Курицу! Да ты шутник! И думаешь, я тебе поверю? Парень, не морочь мне голову, мне не до этого. Это книга мертвых. Интересная, известная для книги книги мертвых. Если маг ищет ее, а еще и... А где он тогда может находиться? Кто его знает? <звуки> Пойдемте сейчас к телепорту тогда. И походу дела будем тренироваться, учиться всяким таким пишечкам. Все-все зарутали. Я не знаю теперь что делать, чего такого. Давай-ка сохранимся. Вот это злодеи точно знаю. Вот очень сильный каплитет, как. Вечик. И пробивает. Из этого не выйдет ничего хорошего. Ну, это тоже нужно ход. Да? Вот шел там ничего нет туда я не заходил тоже еще ой ой Ладно. ну ну ну У 40 там Да, Какая дурак. Да что ж вы такие ушлепки за мной бегать-то решили, а? Ну да, я как всегда пропустил что-нибудь. искать еще это вариант. Хм. А, хотя бы яму. Хм? Hmm? Давай как к семейке сходим, может это реально зомби были. Его знают, ножки уже стали зомби. В чем дело? Ладно, пойдемте к Баргу, это что ли? Сторонимся и с варгом Из этого не выйдет ничего хорошего. сделаем такую книжку. Ничего хорошего. что у башни попасть Там бас не хочу просто заречь. такое? С кем скелетиком Эй, ты! Это не моя мотива. Ты. Это... Тут, короче, их, по-моему, где надо будет расставить. разборки со слугой. этого не выйдет ничего хорошего. Не обращайте внимания, случайно меня на загрузка. Ну ладно, на этом мы ролик закончим. Встретимся в, в следующей серии. Всем пока.